Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сегодня я хочу рассказать вам о том, откуда в ландшафте берутся мои крупные камни и зачем они нужны. Мои вот эти крупные такие вот камни, они служат не только для декора, но и для того, чтобы спрятать коммуникации. На самом деле, вот этот камень, это коммутационный узел. Видите, вот сюда подходит. Видите, сколько кабелей, проводов. Во-первых, здесь все, идут все кабеля для насосов. Здесь есть освещение, есть, есть э, подача воды, есть подача воды на полив, слаботочка, то есть управление всеми. То есть все это, вот это у нас коммутационный узел. А раньше это был дренажный, если помните предыдущее видео, был дренажный колодец, из которого я выкачивал воду из-под озера. Под чашей. Да, изготовлено специальное дренажное поле э, лежит дренажная труба вот и эта дренажная труба в специальный дренажный колодец собирает лишнюю воду вот здесь такой колодец ну, это же смотрелось очень неэстетично ну стояла труба крышка да а, а, а я вот таким вот образом вот таким декором первое, спрятал колодец и сделал Такое небольшое техническое помещение для обслуживания вот этих коммутаций, для спайки, скрут, скрутки, слепки и так далее, и, и всех перех, переходов. Центральный блок управления, мы вот, я тоже вам показывал, технологическое помещение с другой стороны, там будет основное оборудование, управление и узлы. Можно, кстати, залезть наверх, посмотреть, как там внутри. Там, кстати, отделки нет. В, в этом техническом технологическом помещении даже просто можно жить. Однокомнатная квартира. Это, конечно, поменьше, но, тем не менее, все равно есть доступ. То есть, можно, можно туда забраться и обслужить наше оборудование. Вот, смотрите, друзья, я сделал образец, образец камня. Вот таким вот образом я пристарил нашу конструкцию. Видите, здесь... Есть мох, отчеток и грунт для того, чтобы мои растения в дальнейшем заполняли, заполняли вот эти вот места. Несколько, несколько видов очетков. Очетки очень выносливые, могут заполнять вот такие вот композиции. Сейчас весна, видите, он выглядит убого, но он соответственно разрастется и будет классно выглядеть. Я не исключаю, что по этому камню будут ходить люди. И будут вытаптывать вот это все то, что вы видите красивое, будут вытаптывать. Растения, они, они ищут свою сферу обитания. Они найдут то место, где им, они, им будут, э, они будут чувствовать себя хорошо. И я не переживаю о том, что люди просто затопчат То есть я изготавливаю такие ландшафты, когда люди могут спокойно эксплуатировать э, свой участок. Вообще не задумываясь о том, что они что-то затопчат сломают... И одновременно и растениям дают такие условия, чтобы э, они себе спокойно чувствовали себя хорошо, э, разрастались и, и, ну, и собственно говоря и радовали э, глаз. Точно так же я буду пристаривать дренажные помещения, да, то есть декор для дренажа. И точно так же я буду пристаривать множество других композиций, камней, которые э, видны на участке. Мы пойдем с вами наверх водопада, и я вам покажу, откуда будет подаваться вода на водопад, и каким образом это будет устроено. Друзья, мы сейчас стоим наверху водопада. Я изготавливаю здесь подающую чашу. Она у нас состоит из нескольких уровней эти уровни, эти чаши нужны для того, чтобы для гашения воды, для того, чтобы вода была спокойная, потому что чем более спокойная вода, тем проще ее направить с, ну, с, с кромки падения. Конструкция устроена таким образом, чтобы, чтобы вода из насосов да, первое, во-первых, гасилась, для этого сделано множество отверстий в трубах, да, это первый момент, во-вторых, эта труба специально перфорированная для того, чтобы при обратном возвращении воды, так как мы, я не ставлю обратные клапана, вот, чтобы э, не уменьшать напор насоса. Вот. Здесь вот подающие трубы. Вот подающие трубы, подающие трубы, которые переходят в перфорированные, перфорированные трубы. Вот, для того, чтобы уменьшить напор трубы, для того, чтобы уменьшить давление подачи воды. Это первое. Во-вторых, перфорация служит для того, чтобы, когда мы выключаем насос, и насос обратно закачивает воду вниз, по трубе выкачивает, чтобы он не схватил крупный, крупную грязь, крупный щебень. Вот. Для этого делается вот такая вот система грубой фильтрации. Вот такая вот система грубой фильтрации. Вот, ну все, от этой всей конструкции не будет видно. Тут э, это технологическое помещение закрывается полностью, и эта система работает в автономном режиме. Очень надежная, практически не требует обслуживания. Вот, за счет того, что насос будет э, утром включаться, вечером выключаться, за счет этого постоянно будут э, прокачиваться вот эти вот дренажные отверстия. Таким вот образом она сама очищается. Из этой подающей емкости вода э, здесь успокаивается и плавно перетекает в следующую чашу. Вот. Значит, э, здесь специально сделан широкий борт, чтобы вода тоже более, еще более успокаивалась. Вот. Здесь будет засыпано щебнем средней фракции. Вот. И здесь окончательно последняя чаша. Первый момент, чтобы вода будет от, от, отфильтрованная вот в этих щебневых подушках, в дренажных полях, она уже будет спокойно подходить к переливу. И здесь уже на зоне вот этого перелива она будет падать вниз. Кстати, здесь очень красивый вид. Очень красивый вид. Мне так нравится. Вид потрясающий. Вот. Единственное, что сюда именно в целях безопасности я туристов не буду пускать. Хотя, конечно... Аж хочется здесь сделать экскурсию, все, но тут такая высота. Вот такая высота, что я, я, я, я, я не буду рисковать сюда пускать туристов. Так что, ребята, извините, извините, это эксклюзивные кадры. В реальности этого места вы не увидите. Увидите только снизу падение воды. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. До новых встреч. Пока! Рад был с вами поделиться своими открытиями.